Любители вкусно покушать, всем привет! Сегодня я решил приготовить лагман. Итак, для приготовления лагмана я буду использовать мясо свинина. У меня часть ребер, часть мякоти. Картофель, мелко порезанная зелень и овощи из овощей. Два перца, красный, желтый, кабачок, лук. Так, огурец у меня участвовать в лагмане не будет. Так, лук, морковь, помидоры, чеснок. Итак, я беру казан, наливаю туда масло. И мне нужно масло хорошо раскалить. Так, ну вот у меня масло нагрелось. В первую очередь сковородку я отправляю ребра. вот ребра у меня обжариваются конечно очень важно мясо обжарить в масле поэтому я отправляю в раскаленное масло правда не очень приятно но все брызгает но по-другому не получается вот видите чуть-чуть обжарились у меня ребры сейчас я их переверну и буду потом отправлять мякоть Ну вот у меня ребра уже немножко обжарились, все, дальше я отправляю мякоти. О, быстрее бы лето, а, чтобы это все готовить в казане на огне. Очень сильно хочется лето. Вот так вот частями я отправляю мясо в казан. Когда частями оно хоть чуть-чуть обжаривается. А когда сразу все вывалишь, оно начинает моментально тушиться. И уже не то будет. Так, ну вот, я мясо загрузил в казан. Оно у меня тушится, а я займусь пока нарезкой овощей. Итак, овощи все я буду нарезать мелким кубиком. Ну, примерно сантиметр на сантиметр. Так, ну все, у меня мясо обжарилось. Отлично. Начинаю загружать овощи. Первым делом, конечно же, отправляю туда лук. Так, лук я обжаривал пару минут. Все, далее я отправляю морковь. Так, в общем, морковь у меня тоже обжарилась. Все, после моркови в следующем я отправляю картофель. Картофель я буду обжаривать до полуготовности, чтобы он обжарился, но еще был сыроват. Смотрите, картофель у меня тушился. Сколько? 8 минут. 8 минут у меня тушился картофель. Все, вот он сейчас у меня практически готов. Потому что его меленько нарезал. Но он еще твердоват жестова. Все, дальше можно отправлять следующее. Дальше я отправляю сюда кабачок. Чуть не назвал его покложаном. Кабачок, он быстро готовится. Так, ну вот смотрите, кабачок я тоже обжарил 5 минут. Дальше я отправляю сюда помидоры. И следом болгарский перец. Теперь аккуратно все перемешаю, чтобы сильно не разбить овощи посмотрите какая красота а запах это просто нечто так дальше я сюда сейчас отправлю специи Почему я в начале ролика не показал специи, какие я буду отправлять? Потому что это личное дело каждому. Можно добавить просто элементарно приправу для лагмана. Она продается в любом магазине в пачках. Я добавляю сюда куркуму. Паприку. И немного зиры. Так, все. Как я добавил специи, я теперь добавляю сюда воду. Воду я добавляю холодную, чтобы сбить жар. Так, ну все, воды достаточно. Сейчас жду, как закипит. Посолю и буду томить еще 20 минут. Вот смотрите, все у меня, лагман закипает. Теперь я буду добавлять соль. красота вы посмотрите цвета все и зеленые красные желтый запах вообще стоит просто обалденный чуть-чуть еще маловато соли чуть-чуть еще надо добавить Все, я убавляю температуру на минимум на самый-самый минимум убираю ставлю все 20 минут у меня лагман будет на медленном огне томиться друзья вот смотрите вот так вот у меня лагман томился 20 минут видите небольшие популькивания Все, вот у меня лакман готов последний штрих это зелень и натертый чеснок на мелкой терке также немного добавлю черного молотого перца Итак, уважаемые зрители моего канала, вот это все, что я в казане приготовил, для меня это лагман. Все, он полностью готов. На гарнир, конечно, в идеале было бы замесить тесто, накатать домашние лапши. Это было бы просто вообще в идеале. Но я-то, конечно, люблю, когда все идеально приготовлено как надо. Но сегодня, на данный момент, просто отварю спагетти. На гарнир у меня будет спагетти. Вот я приготовил лагман для своей семьи. Давайте попробуем, что получилось. Вкус изумительный. Просто супер. Мясо нежное. Очень вкусно. Соль чувствуется. Вкус овощей. Это просто обалденно друзья спасибо за внимание всем пока